Чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантлива. Но как смело гитару сыграл, успел. Выпускной ты в красивом плаксе. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться. Как сумел на гитаре собрался Наша школа с ума сошла От этой новой. но класс она зашла И сразу понял я И купит дом мне сердце не стрелой, дал А пулю. сказала наша классная Детки, знакомьтесь с Юлию. И вот я словно терпитую за Юлей, а любит падает, и боюсь и Юлию Только она меня не любит, а другого Любит Юля, любит не меня Ведь мечтав у нас на двоих с Юли, Одна фамилия И так полгода днем пожар, а ночью бессонница Сердце бьется, но лёд не как не тронется, но как-то утром я решил Сделать первый шаг, купить цветы под подъезд и Лишь бы ты пришла, и ты пришла Грамма по классике, но не одна пришла А под ручку с одноклассникам И ударились об землю в небеса. И тогда я написал Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково И пусть фонально и не Но как сумел на кита Играл и ты в красивом плачце И тебе вот-вот 17 лет Я хотел тебе просто понравиться Как сумел на гитаре сыграл Черту звали учебный процесс Папа с мамой стрессив, весь болезнь Потерял весь килограмм 10 И пьёт, не ест место Аспектов пишет песни Песни о своей принцессе Ты с другими, я погиб, Юля Мы с ним кровные враги, Юля со ты я с ней, Юля, Юля, пусть и рассудит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабан, старый актовый зал заваленные экзамены. Ни одного предмета я не знал, что репетить. И вот перед тобой пою, как рок, звезда я в эту песню не сумел нести со своих чувств. Но на всю жизнь все заучил, я чуть все расти на Ты так и не узнала, что я тебе посвятил. За стихи мой самый первый трек из них. Чтобы ты заплакала и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не толково, как сумел на гитаре сыграл и спел. Проснёшься ты в красивом платье и тебе вот восемнадцать лет. И я хотел тебе просто понравиться. Мелечок, чтобы ты заплакала и пусть звучат они все одинаково. Ты в красивом платье, и тебе вот вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграть.